Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско, вы смотрите кулинарную пропаганду. По статистике на канале 70% мужчины, и наибольший интерес среди вас вызывают колбасные ролики. Я так понимаю, что с тестом вам возится просто лень. Но, мужики, это реально не менее вкусно и не менее интересно, чем колбаса. И уж точно в тысячу раз проще и блин, в две тысячи раз быстрее, чем даже самая простая колбаса. Вот действительно... Вот отложите в сторону смартфоны, выберите вечер, когда по телевизору будут показывать хоккейный матч, и за 20 минут до начала приступайте к приготовлению. Вы обалдеете, насколько это быстро, насколько это просто и насколько это вкусно. Для сегодняшнего практически моментального пирога понадобится, естественно, мука, немного сметаны или сладкого йогурта, соль, сахар, разрыхлитель, чуть-чуть сливочное масло, яйца. Творог понадобится или домашний сыр, по типу домика в деревне. Для начинки тоже самое и творог или домик в деревне, сыр. Какой-нибудь плавящийся сыр. И если вы найдете какую-нибудь пряную зелень, типа кинзы, или э, петрушки, или укропа, или базилика, то вообще будет просто круто. Ну и пиво вы к хоккейному матчу наверняка запасете. Так бутылочка, да, нам понадобится. Итак, представили, до начала хоккейного матча по телеку 20 минут. Поехали! Муки добавляю соль, сахар, разрыхлитель, смешиваю. И теперь сюда часть творога, размягченное сливочное масло, одно целое яйцо и белок второго. И все это очень быстро смешать до однородности. Можно миксером, а можно руками. Или вот вилочкой, как я сейчас сначала. И ничего этого вымешивать долго не надо. Просто вот получили однородный комок теста, все да, духовку уже разогреваем до 180 градусов. Сыр натираем. Смешиваем с творогом, ну, домашним сыром. И сметаной, если вы решили такие использовать. Сюда зубок чеснока пойдет, надо его очистить и раздавить. И пряная зелень, если есть, мелко рубим. Если нет, не заморачивайтесь, не используйте просто мелко вместе с чесноком теперь к сыру все и перемешать прошло 5 минут до матча осталось 15 лист бумаги для выпечки на него тесто и сверху еще один Это чтобы бутылку не пачкать. И быстро раскатываем в лист. Ну, а если у вас дома скалка есть, то вообще красавчики. Бумагу убираем, начинку кладем и разравниваем. И тестом закрываем. Так, бумагу на место и переворачиваем швом вниз. Помните, желток оставался? Разболтать его и быстро смазать пирог кисточкой. Нет кисточки, прям руками мазюкайте и не морочь себе голову. Если есть заначки, какие-нибудь семечки, ну тот же самый кунжут для красы, используйте. Нет, не заморачивайтесь. Вот так все. Прошло 10 минут. Пирог в духовке. 10 минут до начала матча. То есть, есть целая куча времени для того, чтобы перемыть все эти чашки-ложки, которые мы сейчас испачкали, вымыть терку, открыть пиво и усесться перед телеком. К моменту окончания первого тайма пирог будет готов. Вот так! Мушкарев! Еще момент! Это гол! Вот! Вот такая сырная штука под пиво. Как хачапури, только на минималках. Я, кстати, пиво люблю из бутылки пить, а не из стакана. Вот такие у меня полибейские вкусы. За наших. Эту самую хачапурину, да? Нет, хачапурину. хачапури. сырная. Ароматная. Чесночком. Не знаю, как вы, мне очень нравится вот эта начинка, когда и творожность присутствует, и тянущийся сыр. И трава ароматная. Вот кинза прекрасна. Свежий базилик зеленый, еще прекраснее. Его сложно, конечно, найти, но если найдете, вообще вот так вот будет. Тесто нежное, хрустящее. Просто прекрасно. Ни с какими горячими бутербродами это близко не сравнится. Серьезно. Так что, додать буду за кадр. Вот смотрите. 10 минут на приготовление, чтобы вы крутились. 5 минут на уборку после приготовления. И после этого, сколько, 25 минут ожидания, когда в духовке приготовятся. О чем тут говорить? Вы 15 минут своего времени потратили на приготовление, 25 минут позанимались своими делами, посмотрели хоккей. И потом наслаждаетесь жизнью. Уливайтесь. Работа с тестом, ничего сложного. Очень вкусно, очень интересно. Спасибо за компанию. Всем пока.